Ну, утряночка погодкой не шибко радует, бля. как и на вечерке вчера, не, ну на вечерке вчера вообще демонический ветер был, блядь. блин, с белой пеной волна шла, главное, чтобы летала, остальное все пофиг. Шерев взял я сегодня, тут бедная к машине подхожу, скулит, бля. как это так, папа без меня на охоту поплыл, вистом с этим аллигатором. Да, Шерри? Пусть старушка, она в старости, блин, вообще моментально замерзать начала, ну как все старики, но ну, я думаю выдержит эту трянку, ей не имется вообще пипец, это, это стоило только ей одну вечерку пропустить. Ты, блядь! Нихера себе! <смех> <смех> Прям в табло! <смех> Ай, Нырок какой-то! Какой-то нырок! <смех> ну что, собаки, шукайте! Куда это падло занырнуло? еще в упор пытался попасть спереди А они это не лодки. вот какая конструкция плавающий махакрыл вот так вот это противовес а это груз вот сейчас сейчас сейчас поставлю и будем будем посмотреть как будет стоять и работать Так, закидываем грузик опа о, можно было и покороче, конечно. Глубина маленькая тут. О, даже стоит, устойчивый. Ну а сейчас попробуем. О. Правда, накренился? Ну, ладно, так утка типа на вираже. Есть. Апарк! Вторая есть. Тип приклад у меня откручиваться начал. Еб перный театр. Впереди, Серега. А, умница шея. Ай, ты девочка, есть порох в пороховницах, да? Давай, давай, сюда. Молодец, дай. На. Ай, молодец. Еще раз повторяю, Утка всегда там, где нас нет. И рыба ловится вчера и завтра. Хули за ней гонятся, блядь. Табакланы бакланы. Есть. Бакланы, блядь. Папа. Апорт! Вперёд! Апорт! Шири апорт! Апорт! <звы> апорт! За жопу. <смех> <смех> как как выхватил, наверное, под водой, так и, так и несет. Ко мне. Вист ко мне. Шерри ко мне. Шерри, иди сюда. Дай. Дай. Молодец. Место. Дай. Далеко место. Далеко было по крайней, ну нет, недалеко. Можно было, если бы упреждение правильное было. А так хорошо садилось, да? Правда, на край стаи туда, блин... Не в ту степь. Стая работает. Стая работает. И походу она курс на махокрыл держала. Справа. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот она. Ни хера смазал. Да вот прямо смотри. Вот, вот, вот он, вот, она, вот. Угу. Есть подранок. Еще один. Или это не подранок. На место. Перестала перезаряжать ружье у меня. Ну что, собачули? Скажи, Шерри, ведро водички вам принесла, да? В лодочку?